Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересными данными по итогам недавно прошедшей конференции. Это видео для женщин с конкретными рекомендациями. На мой взгляд, очень актуальная тема на сегодняшний день. Речь пойдет о мастопатии. Молочные железы являются неотъемлемой частью женской репродуктивной системы. Нормальный рост молочной железы и ее развитие регулируется сложным взаимодействием различных гормонов, в частности, яичников. Циклические изменения уровня эстрогенов и прогестерона, выделяемых яичниками, поддерживают нормальную архитектонику молочной железы и ее функции. При нарушении баланса гормонов в молочных железах запускаются патологические процессы, сначала функциональные, а затем переходящие в органическую патологию. Нарушение баланса гормонов может стать причиной дисгормональных гиперплазий молочных желез или, как ее называли раньше, фиброзно-кистозной мастопатии. 60% женщин страдает от мастопатии, чаще женщины репродуктивного возраста. Пик заболеваемости приходится на 30-45 лет. Самые частые жалобы – ощущение отечности, нагрубания, повышенная чувствительность при прикосновении, зуд и боль сосков, болезненность подмышечной области. Боль в молочных железах негативно влияет на физическое и психоэмоциональное состояние, а также сексуальную активность женщин. Чаще встречается циклическая масталгия, когда боли беспокоят циклически – 5 и более дней каждый месяц. Чтобы было понятно, почему возникает мастопатия и что может быть эффективно при ее лечении, еще немного поговорим о гормонах. Эстрогены стимулируют пролиферацию и рост эпителия протоков молочной железы, развитие стромы, а прогестерон приостанавливает этот процесс. Таким образом, дисбаланс, смещенный в сторону эстрогенов, приводит к разрастанию протоков и стромы, к повышенной стимуляции клеток молочной железы. Тысячи женщин с выявленными диффузными формами мастопатии остаются без лечения гормонального дисбаланса, будучи заложницами распространенной в нашей стране гормонофобии. Теперь самое главное. Как быть? Что делать? Как лечить? Есть решение проблемы и весьма эффективное. Про трансдермальный гель прогестерона для патогенетической терапии диффузной фиброзной кистозной мастопатии. И не надо ничего глотать, только местное применение. Гель восполняет дефицит прогестерона в молочной железе в течение одного часа после нанесения на кожу, облегчает боль в молочной железе в первые дни лечения, устраняет мелкие кисты молочных желез за курс лечения, не влияет на общий гормональный профиль, не имеет побочных эффектов, характерных для системной гормонотерапии. Применяется мини-доза желя, Наносится на кожу молочных желез 2,5-5 грамм геля на каждую молочную железу ежедневно в непрерывном режиме с первого дня менструального цикла в течение трех месяцев. Трансдермальное через кожу применение препарата в виде геля позволяет при меньшей дозе препарата создать высокую концентрацию в зоне действия. Облегчить доставку по месту назначения, минуя метаболизм в печени. Обеспечить локальный клинический эффект без системного воздействия. На этом завершаю небольшой обзор по данной теме. Надеюсь видео было вам полезным. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.